После того, как выбрали полную функциональность, находим нужную операцию в банке. Все происходит в банке. Все можно делать через банк. Открываем ее. Здесь вместо прочего списания появится новое, новый вид операции «Выплаты самозанятым». Выбираем этот вид операции. Далее, здесь нужно сделать реестр выплат. Его можно сделать непосредственно из банковской выписки. Также я покажу, где можно отдельно сделать этот реестр выплат, чтобы потом сюда загрузить в банковскую выписку. Но можно сразу здесь. Сразу хочу статью расходов убрать, поставить другую. Оплата товаров, услуг, сырья. Вот так вот оставим. Реестр выплат. Я уже делала реестры выплат 30 марта. Это будет новый реестр. Можно нажать «Показать все». Мы увидим эти два реестра. И также созда создам новый реестр. Этот реестр будет у нас от... Я прям подать дате списания сделаю. От 24 января. 24 января. Я уже здесь создала вид, как бы, вид услуг, который нам оказывает данный человек. Или ну, как бы сотрудником его уже назвать нельзя. Данное физическое лицо оказывает нам следующий вид услуг. Далее «Добавить». Выбираем нужного человека. Здесь автоматически подтягивается его счет расчетный. Соответственно, первый раз у вас этого не будет, вы просто создаете его расчетный счет, на который переводите ему денежные средства, и каждый раз он уже здесь будет виден. Количество услуг просто одна, цена услуги 24 тысячи, как по банку. Сумма услуги есть. И здесь добавить. Нет, сейчас здесь не получается. Удаляю эту строчку. Тут, смотрите, наверное, еще как-то может быть не до конца доработано. Здесь можно загрузить чек. Но сейчас вот эта вот функция здесь не активна. Но попробуем его позже загрузить. Здесь также прочие затраты можно поменять и создать новый вид затрат, Услуги самозанятых. Я его уже сделала. Если у вас такого нет, то вы здесь по кнопочке плюсик создаете новый вид затрат. Услуги самозанятых. Чтобы на 26 шестом счете у вас была подробная аналитика. Выбираем «Окей». Здесь «Провести», «Провести» и «Закрыть». Появился новый реестр «Выклад». Вот видите, чеки не загружены, здесь пишет. Но мы его выбрали. Выбрали здесь, если мы нажмем загрузить чеки, здесь не получится. Почему? Потому что здесь доступные форматы, вот видите какие. А чек у нас в формате PNG выгружается из налоговой инспекции. Или же можно попросить человека, чтобы он сделал ссылку на этот чек. У меня вот пока не мне присылают в формате PNG. Поэтому так у нас не получится. Но мы сейчас все равно попробуем провести. И обратите внимание, какие у нас получаются проводки после проведения этого документа. У нас сразу будет две проводки. И пока они не получились две. Сейчас сформируем оборотно-сальдовую ведомость. Оборот на сальдовый за январь. Посмотрим 76.16. Смотрите, там одна операция была. Все правильно. В банке была только одна операция. А вторая операция, она идет от реестра выплат. И у нас здесь получается 24 и 24. Все закрыто. То есть все в банке правильно. А теперь я покажу, где находятся вот эти вот реестры выплат. Их можно заранее сделать отдельно. Они находятся в покупках. Покупки и самый низ выплаты самозанятым. Вот это выплата 24 января. И смотрите, когда мы уже здесь, в ней открываем ее из этого журнала, то у нас тогда предоставляется возможность загрузить чек. Что я сейчас и сделаю. Загружаем чек. Я выбираю просто здесь по кнопке... Вот, смотрите, еще можно поставить ссылку на чек, то, о чем я вам ранее говорила. Если вам ваши самозанятые присылают ссылку, ставите сюда ссылку. Мне пока не ссылку присылают, а файлы в формате графическом. Я выбираю «Загрузить чек». И сейчас найду быстренько ту папку, где я храню все чеки. Вот в данной папочке у меня все чеки. Я выбираю чек от 25 января на 24 тысячи. и Мы видим, что здесь образовался чек. Сюда я номер уже не буду ставить. Номер здесь виден. Нажимаю ОК. Все. Вот таким вот образом проводятся выплаты по самозанятым. Еще раз хочу сказать, что если вы сделали все правильно, сразу провели операцию и проверяйте оборотно-сальдовую ведомость. То есть в оборотно-сальдовой ведомости у вас должно быть все закрыто. Вот месяц январь, 24 пришло и 24 закрылось. Вот если мы разворачиваем, мы смотрим, что у нас эта первая операция идет из документа списания с расчетного счета, и вторая операция, вторая проводка идет из реестра самозанятым. Почему здесь минус? Только потому, что э, время операции списания раньше, чем реестр. Если мы поменяем время реестра, э, видите, здесь 13.47 минут, а здесь 38. То есть, если мы поставим выплату раньше, ну вот давайте прям эксперимент сразу поставим э, Выплату поставим, так, это выплата, да, у нас, если мы поставим выплату реестра, то есть это реестр, а реестр 10 утра, время в программе 1С имеет огромное значение, и сейчас я прямо здесь на ваших глазах сформирую, и у нас теперь нет никакой красноты, то есть сначала мы делаем реестр, обсудили, решили, что в этом месяце выплатим столько-то человеку, и после этого мы делаем списание. Причем списание может быть и днем позже, и там неделей позже. Это не, не имеет значения. На этом все. Благодарю вас за внимание. Также вы можете ко мне обратиться за бухгалтерскими услугами по ведению вашей компании ООО, НКО или ИП.